Всем привет! Доброе утро. Меня зовут Мария Швоб. Я сегодня проведу тренировку функциональную плюс стрейчинг. На улице сегодня не знаю, как у вас у нас отвратительная погода, льет дождь. Вот, будем поднимать себе настроение. Вы находитесь в спортзале Декатлон Онлайн. Сегодня нам нужны будут с вами резинка резинка длинная и у меня сегодня два блинчика по 2 килограмма если нет гантели или блинчиков вы можете использовать гантели или например бутылки с водой да ну можно работать и без них так все хорошо видно хорошо слышно ну что ж, мы с вами начнем, начнем мы с разминки. Ноги поставили. Делаем глубокий вдох и выдох. Еще вдох и выдох. И последний раз и выдох. Правой рукой три, два, один. Левый. три, два, один. Еще три, два, один. левый. три, два, один. И по последнему три, два. Один, еще разочек, три, два, один. Руки в замок, потянулись максимально вверх, потянулись и вниз. Еще вверх и вниз, вверх и вниз. Вверх и вниз, еще два раза и вниз. И еще разочек и вниз. И дабл темп, вниз, вниз. Хорошо. Еще четыре, три, два, и последний. Отлично. Раскручиваемся. Глубокий вдох и выдох. Поставьте ноги пошире и уходим в перекаты. на налево. Право, лево. Направо, налево. Еще Дышать, не забываем, дыхание, не задерживаем. И еще четыре, три, как на стульчик, два. Хорошо, а теперь сидим восьмерочку на правой ноге, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два и на другую ногу восемь семь шесть пять четыре три два отлично тазом назад подавили давим давим руки постарались на пол поставить из этого положения мы делаем с вами полуприсед восемь семь шесть 5, 4, три, два, отлично. Делаем глубокий вдох и выдох. Собираем аккуратно ноги, если надо, делаем глоточек водички. Берем маленькую резиночку, надеваем ее на ноги. Одеваем на бедра. У нас с вами будет шесть упражнений по крову. Итак, первое упражнение. Делаем три перескока. Раз, два, три. Первые. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгайте легче. Внизу у нас соседи. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще два раза. Раз, два, три. И раз, два, три. Отлично. Резинка осталась. Берем блинчики. Или гантельки. Держим перед собой. Садимся в присед. Боком. Разверну, чтобы вам было видно. Прижимаем к себе. Также ли гантели, бутылку. Что? Делаем присед. До конца не встаем. Выпад. Присяд, выпад, присяд, выпад, присяд, выпад. Ниже приседаем. Ниже. Хорошо. Колени не выходим за середину стопы. И у нас еще 4. три, два И последний раз. Отлично. Кладем блинчики. Резинку можно пока оставить. Опускаемся вниз. Один блинчик перед собой. Смотрите, если вам тяжело, вы обжимаетесь с колен. Если получается на носочке. Отжались, блинчик передвинули. Отжались, блинчик передвинули. То же самое на коленях. Отжались, передвинули. Еще восемь, семь, шесть, пять. Четыре. Три. Два. И еще разочек. Хорошо. Переворачиваемся. Ноги перед собой. Длинную резиночку взяли, накинули за стопы. Хорошо, и делаем в этом положении тягу к животу. И сводим лопатки. Вот у меня сегодня серая резинка. Она в средней тяжести. Также в декатлоне есть, я не знаю, каких сейчас цветов. Раньше были зеленые, самые жесткие. Отличные резинки. Практически невозможно порвать. Хорошо еще дышим. Выдох. Чуть-чуть осталось. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И отлично. Хорошо. У нас осталось с вами два упражнения. Эту резинку мы оставляем. На бедрах. Эту резинку под стопы, стопы, ширина таза. Вы почувствуете, да, бед... в бедрах напряжение. Мы будем делать становую тягу. Ой, мертвую. Стопы, ширина таза, спинка прямая. <coughs> в нижней точке напрягайте максимально ягодицы. И на выдох ягодицы. Вверх поднимаемся. Выдох. Дыши, выдох. Еще. Еще, еще, еще. Еще восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И еще разочек. Хорошо. Снимаем маленькую резинку. Оставляем. Наконец. Наступаем. Вперед перешагиваем. Распределяем вес тела на обе ноги. Локти прижали к голове. Таз подкрутили, живот подтянули. Работаем на трицепс, на разгибание. Выдох. То же самое вы можете выполнять с гантелями. Ну или с бутылкой с водой. Если вообще ничего в доме нет. Выдох. Еще Выдох. Выдох. Спинку держим. Животы подтянут. Две восьмерочки. И последнее восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, Два и молодцы. Попьем водички. Попьем водички. У нас с вами будет еще один силовой круг. Потом два круга на пресс и стречинг. Все посъехали. Так, ну что, все готовы? Я напоминаю, первое упражнение у нас был перескок и берби. Поехали. Раз, два, три. Бёрби. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз два, три. раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, три, два раза осталось. Раз, два, три. И еще разочек. Раз, два, три. Молодцы. Сейчас резиночку не надеваем. Берем блины или гантели. У кого что есть. Фу. И сейчас мы с вами сделаем упражнение, называется траст. Присед объединяем с жимом. И делаем внизу два приседа. Смотрите. Раз, два, выжить. Раз, два, выжили. Раз, два, выжить. Стараемся приседать с ровной спиной достаточно глубоко, хотя бы до параллели с полом. Раз, два, выжили. Раз, два. Выжили, еще раз, два, выжили, раз, два, выжили, и еще два, раз, два, выжили, и еще разочек, Фу, молодцы, блинчики-гантели оставили, и у нас с вами выпады, по два, два, вернулись, раз, два, вернулись. Раз, два, вернулись. Хорошо, еще раз, два, вернулись. Два. Вернулись. Раз. Два. Вернулись. Еще два раза. Раз. Два. Вернулись. Последний раз. Вернулись. Дальше отжимания. Если в первом круге, вы помните, мы делали с вами, передвигали блинчик. Сейчас мы будем делать хлопок по бедру. То же самое. Либо с прямых. Да? Либо с коленочек. Девочки, обратите внимание, да, особенно. Вот очень многие девочки вот так отжимания делают, да? Надо таз обязательно опускать. Угу. Еще 4 отжались, 3, Два. И последний раз. Берем с вами резинку. У нас с вами тяга к животу. Тяга. Зацепили. Альтернатива. Я напоминаю, гантелям, да, можно делать то же самое стоя, угу. делаем тягу и сводим лопатки, стоя, на самом деле, если вы только начали заниматься, вот прям только-только, и у вас дома прям вообще ничего нет, можно и без ничего, главное начать Карантин неизвестно, сколько продлится. Наверное, самоизоляция. А лето рано или поздно наступит. А холодильник дома рядом. Выдох. Выдох. Так что обязательно занимайтесь. И у нас чуть-чуть 8, семь, 6, 5, 4. Три, два, и последний раз. Умнички. Поднимаемся наверх. Напоминаю, на краешек наступили. Локти прижали. И поехали на разгибание. Не забываем, спинку держим. Выдох, выдох, выдох. Еще две восьмерки. Шесть. Водички попили, вот у нас с вами получилось два силовых круга, можно делать и 3 и 4. если у нас остались силы, попили. Много воды никогда не пейте, потом будет, будет неприятно. Теперь у нас с вами работаем на пресс. Для этого нам с вами понадобится бутылка, гантелька, у кого что есть. Опускаемся вниз, берем в руки и на выдох полный подъем, полное скручивание, выдох. При подъеме старайтесь максимально втягивать живот и напрягать мышцы пресс. Если вы хотите усложнить, вы можете прижать к груди ту же бутылку, гантелю. Еще восемь. 7, 6, 5, 4, 3, еще 2, и последний раз, отлично. Теперь мы с вами сделаем русский скруч. Не опускаем корпус вниз, плечи расправляем, не округляйте грудной отдел, наоборот расправьте. И поехали. Можно поднять ноги, тем самым усилить нагрузку на мышцы пресса. Старайтесь живот максимально втягивать. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И по последнему. Отлично. И последнее упражнение. В кругу на пресс. Снимаем ноги наверх. Руки за головой. Видно? Хорошо? Угу. Делаем обратное скручивание. Полностью опускаем ногу. Дышим, дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще восемь, семь, шесть, пять, четыре. Три. Два. Хорошо. Молодцы. Если нужно, делаем глоточек водички. Делаем еще один круг. В конце сделаем с вами планку. И перейдем к стретчингу. Я напоминаю, мы начинали с полного объема прямого, прямого скручивания. Прижимаем. И на выдох. Поехали. Дышать не забывайте, дышим. И вниз не падаем. Аккуратно опускаемся. И еще четыре. Три. Два. И последнее. Русский скручу. Поехали. Животы втягивайте максимально насколько это возможно, прям толкните. Плечики расправили, корпус ниже опускаем, ноги можно на весу, но не скрещивайте, иначе тогда нагрузка идет на одну сторону. семь семь, шесть, пять, четыре, три, два, хорошо. Дальше. Опустились вниз. Руки за головой. Обратное скручивание. Опускаем. Выдох. И еще чуть-чуть. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Еще раз хорошо. Заканчиваемся все планкой. Нейтраль истечетко под плечом. Стопы вместе. Еще десять секундочек. Пять, четыре, три, два, молодцы. Сели назад. Круглая спина раскручилась. Базички попили, если нужно. Упрямляем ноги вперед. И делаем на выдох наклон. Если вы не достаете до носков, возьмите себя за голень. Можно использовать ту же резинку. Если тяжело да, наклониться. Угу. Любой пояс от халата. Круглая спина, раскручиваемся и садимся в лягушку. Локтями надавили на колени, животом тянемся к пяткам. раскручиваемся, становимся на колени, правую ножку вперед, левую назад. Стопа не выходит за середину стопы, тазом давим. Руки с одной стороны, если у вас получается, вы можете опуститься на локти. Держим, держим, держим, держим, держим. Если тяжело на локтях, стойте на кистях, оставайтесь наверху. Ничего страшного. Из этого положения мы раскручиваемся и таз уводим назад, носочек на себя. На выдох притягиваем себя к ноге. Ягодицы тянемся к пятке. Садимся на коврик. Нога согнута. Эту ножку отводим правую подальше. Игодицы выправляем из-под себя. Садимся на седалищные косточки. Если больно, коляный сустав можно развернуть вовнутрь. Ногой с такой. И на выдох посередине Животом тянемся к полу. И стараемся лечь полностью. Если вы привыкли к ощущению сделайте вдох и на выдох пройдите еще чуть-чуть вперед хорошо аккуратно раскручиваемся и переместились в другой ноге не забывайте использовать шнурок там не знаю пояс Мы будем называть ленту да? ленту да если у вас не получается сделать наклон используйте обязательно ленту Кхе -кхе. Боль должна быть приятная. Мы аккуратно с вами раскручиваемся. Возвращаем ногу. И сейчас мы будем растягивать с вами квадрицу, переднюю поверхность бедра по-другому. Аккуратно опустились на локти. Вот смотрите, если в этом положении у вас нет растяжения, да, и коленка лежит, вы опускаетесь вниз полностью. Если колено поднимается, возвращаетесь на локти. в этом положении лежа у вас э, сильно не тянется квадрицепс втяните живот и пояснице подавите к полу максимально насколько это возможно колено удерживаем на полу аккуратно поднимаемся на локти Раскручиваемся ноги из-под себя, стряхнули, расслабили коленные суставы, хорошо, возвращаемся на колени, у нас с вами другая нога, его выводим вперед и тазом давим. Если растяжения мало, опускаемся на локти и стапу левую чуть-чуть вперед продвигаем. Задержались. Старайтесь спину сохранять прямой. Угу. Тазом максимально давим. Из этого положения раскручиваемся, тазом давим назад, носочек на себя. Спинку прямую держим, ягодицы давим к пятке. Выпрямляем ногу в коленном суставе. Садимся назад. Между нахуй сели. Ягодицы выправили. Левую ногу отвели максимально в сторону. Если коленный сустав так больно, разворачивайте вовнутрь. Угу. И на выдох опускаемся по серединке. Животом тянемся к полу максимально. ниже ниже как привыкли к ощущениям пройдите руками еще вперед кстати можно тоже брать гантельку да и тянуться за гантельку или за бутылкой у кого что есть долго аккуратно переместились к прямой ноге к левой. сделали наклон держим На выдох стараемся сделать на пол ниже. Раскручиваемся, собираем аккуратно ноги и опускаемся назад. Сначала на локте. Если колено лежит, опускаемся полностью. Втягиваем живот и поясницу придавливаем максимально к полу. Если вам тяжело растягиваться в таком положении, да, больно колено, можно делать стоя растяжку на квадрицепс. Точно так же да, вы стоите и пятку притягиваете к ягодице. Раскручиваемся. Растяжка после силовой всегда дается гораздо легче, потому что мышцы разогреты. ну Мы с вами попробуем сесть на шпагат. Не важно, сидите вы на нем, не сидите, просто задержите то положение, в котором есть максимальное растяжение. И задержались. Держимся. Хорошо, еще 15 секундочек держимся. Хорошо. Меняем ножку. На левую то же самое. Обязательно делайте растяжку. Сидим на левой. Это очень полезно. Держимся, держимся, держимся, держимся. Еще 5 секунд. Собираем аккуратно ноги. Стопы вместе. Таз подняли наверх. Круглая спина раскрутились Круг плечами назад, таз нейтраль, животы. Подтянули. Руки в замок отвели от спины. Хорошо. Потянулись вверх и бросили вниз. Потянулись вверх и бросили вниз. и Еще разочек. И бросили вниз. Хорошо. Круг плечами назад. С вами была Швоб Мария и онлайн-спортзал Декатлона. Каждый день по 5 тренировок в день мы проводим. Будьте с нами. До свидания.